Президент России Владимир Путин перед личной встречей 16 июня с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, Швейцария, дал эксклюзивное интервью телеканалу NBC из США. В процессе беседы он охарактеризовал предыдущего главу США Дональда Трампа и действующего хозяина Белого дома в Вашингтоне, а также ответил на ряд вопросов. Американский журналист напомнил российскому лидеру, что до этого он называл Трампа «яркой личностью» после чего попросил уточнить, не изменилась ли его точка зрения за прошедшее время. «Я и сейчас считаю, что бывший президент США, господин Трамп, человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом. Он яркий человек. Он может нравиться кому-то, а может не нравиться», — сказал Путин. Российский лидер обратил внимание, что Трамп до избрания руководителем страны не был частью большой политики и истеблишмента США, при этом Путин надеется, что со стороны Байдена не будет импульсивных движений, ведь он человек опытный. Президент Байден кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он всю свою сознательную жизнь находится в политике. Он занимается этим долгие годы. Я уже говорил об этом. Это очевидный факт, пояснил Путин, отметив, что Байден много лет был сенатором. Американский журналист поинтересовался у Путина, что он думает по поводу слов Трампа и Байдена, которые оба называли хозяина Кремля убийцей. «За время своей работы я привык атакам с разных сторон по очень многим поводам разного качества и остроты. Меня это ничем не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми работаем, спорим на международной арене. Мы не жених и невеста, мы не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», — указал Путин, добавив, что стороны являются партнерами, хоть и соперничают между собой. Заметим, что Трамп попросил Байдена при личной встрече с Путиным передать главе российского государства наилучшие пожелания. По его мнению, американо-российский саммит на высшем уровне в Хельсинки, Финляндия, в 2018 году был великолепным и очень продуктивным.